Спасибо, Татьяна Юрьевна. Ну, мы продолжим тогда нашу сессию. На самом деле опухоли головы и шеи – это очень тяжелое заболевание, очень тяжелое. И еще совсем недавно мы с вами совсем не имели никаких опций для лечения этих пациентов. И на прошлый, в прошлом году на этой же конференции я задавала вопрос в зал Занимаетесь ли вы лечением пациентов во второй линии а, а, при опухолях головы и шеи? Сегодня по-другому поставлю вопрос. Какую терапию вы а, даете своим пациентам? Химиотерапию, иммунотерапию, таргетную или только поддерживающую терапию? Вопрос. Зависит ли выбор первой линии? То, что мы назначили в первой линии. Или вот просто сразу... Вот, вот... просто, чем вы пользуетесь чаще всего, да, угу. на сегодняшний день. Угу. Ну, я пока без комментариев оставлю, то есть я еще раз, это то, что вы назначаете во второй линии, так я понимаю, не то, что хотели бы, а то, что назначаете. Мне очень понравилось, вчера Рашида Вахидовна, когда рассказывала про СДК-ингибиторы при раке молочной железы, она приводила там примеры опроса, чтобы вы... Хотели назначить, как вы считаете нужным назначить, и что вы назначаете, и что назначают пациентам в реальной практике, те же самые доктора. То есть не на сегодняшней сессии, а в принципе. Вот. Поэтому мы ну, предполагаем, что вы назначаете иммунотерапию. Итак, давайте посмотрим. Итак, вот то, что говорила Светлана Игоревна, пациенты... Первые линии прожили какое-то время уже, да, слава богу, они уже прожили, дай бог, чтобы они получили хорошее лечение, мы его учитываем, да, для того, чтобы нам определиться правильно, Татьяна Юрьевна, вопрос первокурснику, а учитываем ли мы предшествующее лечение? Учитываем сначала, дальше мы учитываем обязательно общее состояние пациента, сопутствующие заболевания, ради бога, не забываем про них. И, в принципе, потенциальную токсичность предполагаемой схемы. То есть мы понимаем, что пациент уже предлеченный. Итак, давайте посмотрим, что же мы назначаем. Химиотерапия – это первое, что мы имели для лечения наших пациентов, и что первое приходит в голову большинству практикующих врачей, наверное. Я напомню, что существуют рандомизированные клинические исследования с сравнением по оценке эффективности химиотерапии, привычной всем ПФ и монотерапия цисплотина 5-торурацилом, например, видим яднообщую общей выживаемости крайне мизерная, даже меньше полугода. Следующее исследование, где мы сравниваем два режима полихим... Так, у меня не перелиснулось. Ага, цисплатин с торурацилом пресловутую ПФ и цисплатин с Сегодня тоже на первой сессии мы обсуждали, зависит ли наш выбор нашего лечения от схемы КСГ. Вдруг ПФ стало неудобно, невыгодно, не да, немаржинально. Перевели всех на ТС. Но оказалось, что Полирежим дал небольшую прибавку, два месяца в жизни, Частота эффектов не очень много. Но монотерапия тоже имеет место быть, особенно при второй линии терапии, когда пациент предлеченный. Но эффективность, как вы видите, не превышает 30-40% при применении некоторых препаратов. Итак, химиотерапия, то, к чему мы привыкли, средняя выживаемость составляет пациентов всего 6-8 месяцев. Нет доказательств того, что химиотерапия продлевает выживаемость. Если мы применяем все-таки, решились на поле химиотерапию, то больше частоты общих ответов, но и токсичности больше. И, к сожалению, нет улучшения выживаемости. То есть мы не неназначительно не увеличиваем продолжительность жизни за счет негативных проявлений. Итак. Смотрим, что же мы можем предложить нашим пациентам еще, кроме цитостатиков. Чекмейт 141, третья фаза. Исследование применения ниволумаба при ОГШ, рефрактерном уже к препаратам платины. Там исследовалась группа пациентов, получающих неволумаб, 3 мг на килограмм каждые две недели, и химиотерапия по выбору врача. Такое бывает. То есть либо метатриксат, дотстоксал, либо даже таргетный ацетоксимаб. Оценивалась общая выживаемость и, естественно, время без прогрессирования, частичный ответ, безопасность, длительность ответа, биомаркеры и качество жизни пациента. То, о чем тоже говорят все опытные химиотерапевты, потому что, когда ты получаешь хороший эффект за счет качества, снижения качества жизни – это тоже не есть хорошо. Итак, оказалось, что медиан общей выживаемости увеличилась на 2 месяца, да, 7 против 5 месяцев. Годовая выживаемость хорошо повысилась, 34% против менее чем 20. Частота объективных ответов также увеличилась. И преимущество общей выживаемости более выражено у пациентов, имеющих как раз ПДЛ-экспрессию больше 1%. И Общая выживаемость не была значительно увеличена у пациентов с экспрессией pd 1 менее 1%. Неволумаб лучше переносился, и частота побочных эффектов меньше, меньше 60% против 77,5% на химиотерапии. На химиотерапии режимы легче переносятся, режимы легче воспроизводятся в практическом здравоохранении. Следующее исследование КИНОТС-040, где исследовалось пембролизумаб против, опять же, химиотерапии на выбор исследователя. Конечные точки. Так, медиана выживаемости оказалась на данном исследовании 8, почти 8,5 месяцев против, после, против меньше, чем 7. И пациенты, которые получали пембро, имели меньше, опять же, побочных эффектов, но большую иммунную токсичность. О тоже надо не забывать. И самое главное, что эту токсичность... По большому счету, там, те, куда уезжают пациенты дома, никто о ней не знал и не были готовы к ней. Также ответы были более длительными на терапии пембролизумабом. Хорошая выживаемость, 18 против 5 месяцев ответов. И преимущество общей выживаемости также было более выражено у пациентов с высокой ПДЛ-экспрессией. Есть еще один препарат, афатинип. Он исследовался в качестве терапии второй линии, улучшил выживаемость без прогрессирования, но общую общий выживаемость, к сожалению, тоже не увеличил. Итак, слайд, который уже тоже Светлана Игоревна показывала, я на прошлом, в прошлом году тоже его показывала, это рекомендации ЭСМО за 2020 год по выбору тактики лечения пациентов во второй линии. Еще мы смотрим, и я знаю, что очень люди любят, наши коллеги, особенно молодые, смотреть зарубежные и CCN рекомендации 2021 года Ниволумап и вошел в эти рекомендации. И еще, я очень много сейчас общаюсь с молодыми, их много в зале сидит, и ребята очень любят смотреть так это быстро, up-to-date. Рекомендации. Давайте посмотрим, что же там написано. Эти рекомендации доступны для любого практикующего врача. Пациентам, которые прогрессируют на иммунотерапии без химиотерапии и не получали цитоксима в прошлом, мы предлагаем комбинацию платина с токсаном или платина с торуроцилом, с применением цетоксимаба или без него. И хотя добавление литоксимаба увеличивает общую выживаемость при добавлении к платине и вторую в качестве терапии первой линии при рецидивирующей карциноме головы и шеи, нет никаких доказательств того, что это более эффективно, чем последовательное применение препаратов во второй линии. Пациентам с прогрессированием на фоне комбинированной иммунотерапии с химиотерапией на основе платины и фторурацила, то, к чему нас призывала, я понимаю, Светлана Игоревна, мы предлагаем цитоксимаб или цитоксимаб в сочетании с химиотерапией на основе токсанов. И поскольку эти пациенты прогрессируют на химиотерапии, их опухоли, вероятно, будут резистентны к химиотерапии. И пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или плохим состоянием здоровья лучше всего проводить поддерживающую терапию. Дальше. Пациентам, у которых наблюдается прогрессирование заболевания после начального лечения системной химиотерапии на основе платины и которые подходят для иммунотерапии, опять хорошее слово «подходят», мы предлагаем иммунотерапию. А Для пациентов с прогрессированием после первичного лечения системной химиотерапии на основе платины и которые являются неподходящими для иммунотерапии, варианты включают монохимиотерапию или комбинированную химиотерапию с токсаном, платином, фторроцилом или метатрексатом. Цитоксимаб также подходит для пациентов, у которых он раньше не использовался. Итак, есть алгоритмы лечения пациентов, выложенные также на UpToDate в наших рекомендациях РУССКО за 2021 год. В зависимости от наличия метастаза состояния пациента по шкале КОК, наличия предшествующей терапии и, и выбора э, терапии на сегодняшний день, выбор пациента. Есть выбор монотерапии в качестве второй линии и рекомендации по АОР, которые расположены на сайте Минздрава. Также есть рекомендации по различным локализациям опухолей головы и шеи, где применение и и пембролизумаба, и химиотерапии, и афотениба прописано. Итак, на сегодняшний день в нашем арсенале существуют не только цитостатики, мы должны о них помнить, а иммунотерапия и таргетная терапия. И это дает шансы нашим пациентам. И еще раз тот же самый вопрос: что вы все-таки выберете в качестве второй линии терапии? Татьяна Юрьевна, помолчите. Из вами тем более в качестве терапии пациентов с опухолями головы и шеи? Вот на сейчас? А вот какие все-таки послушные. Но никто не сказал, нет правильного ответа. Я вообще пыталась вас призвать к тому, чтобы посмотреть многие факторы. Я же чего сказала, Татьяна Юрьевне, это Мирякмене, помолчите. И вы зачем такие послушные? Спасибо, я закончила. Мы продолжим нашу сессию.